Привет, вы на канале Евгейма. Мы сегодня играем Red Dead Dimensions 2. Вот, как начать. Все сначала с запишек начинается этих. Потом вот начинается все вот так вот. Мы едем с какого-то леса. И опять мы наберем много оружия. Просто у меня из-за обновления все заново началось. И я бы решил, я же вам не показывал сначала, что там было. И вот я покажу вам сначала. Всё. Вот, мы с другом своим едем. Я не. Я наоборот на тележке еду. Не я управляю тележкой, а я сижу рядом. А вот, это дружище мое. Эх, так, что, значит. Они... Ну, вот, все, дальше, я сам. Буду. Не надо мне показывать, я знаю, что сделать. Ух, какая у меня прикольная лошадь, а скоро она изменится и будет количественная мне как у то Я знаю, о, там труп. Ты видел там труп? Чувак, ты там видел трупа? А кстати, не могу почему-то открыть силуэт вначале, это минус. Это плюс и минус. Мне уже не надо учить, я уже научился. Ну-ка, иди сюда, я сейчас-то подбью. Эй, ты что? Ты кто? А, он там кто-то стоит. Это, по-моему, наш друг. Да, это наш друг. по-моему... -мо... По по-моему, если не ошибаюсь, мы потом его пристрелим. Я думаю так. Вроде бы то Ясно. Я okay. не успеваю читать, по-моему, что он быстро все проходит. <сос <Buchanan> <сосит> Ща я попробую обогнать. Я же уже умею на лошади ездить Давай, да блин, почему он так медленно едет? Ну и дело, м? ну да. Да какое дело? Это очень легкое дело вначале. Может, да, это очень легкое, вот когда я первый раз начал играть. Так, это кто там этот едет? да вот. А, ну это самое легкое. Да, я помню, я а потом буду обыскивать этот дом весь. Слушай,ди, слезаем. Да, ты че это да Ну-ка, стой, иди сюда, а ты-то кто? Ну и все, я тебя знаю, как. Сейчас так и хочется тебе это столкнуть. Ну ладно, давай. Тебя прицепим. Подожди, лошадь, да блин. Почему я не могу ее взять? Ай, ну и ладно, сидит. Чувак, давай я за тобой иду. Мне уже не нужна лампочка. Я как бой, Я... Кстати, я люблю по зиме ходить. Там круто такая атмосфера. И весь снег будет прикольно. Теперь я знаю, мне теперь надо спрятаться вот тут. У меня вообще уже проходило это. Ап, я не понимал. Вот так вот. Блин, не могу до сих пор уже взять. Сейчас этот позовет их датчик. Это же по-моему датчик, Датч? Да, это датчик. Значит, он сейчас позовет их, они выйдут там, и потом ä, мы будем с этим стрелять. Так как там тебя зовут? да Hello. Я понял. Второе. Чего, чего вы там делаете? А как тебя зовут? Я забыл. Мика. Вот Мика. Здравствуйте. Чего вы тут делаете? Я вас не звал. Идите нафиг. Артур, да, это я, Артур. А, тут поймай, Мика. Да ты уже надоел, второй раз уже говорил. Всё, давай погнали! А, два, три! Now, На! Погнал! А! А! Он не умер! Он, значит, нам будет не жить! Всё, то вы по мне не можете в слабачике попасть! На! В голову! А я так сделаю! А я не могу это замедление сделать! Ну-ка! И сюда! Кто еще нападать? Ну ч? Где вы все? Я хочу такой тебе забрать. А, там уже. уже. Хватит стреляться, а я вам сейчас покажу. О, убил? Молодец. Точно убил. Да вот тут не ну, убитый был. Или вот он. А, он уже убил. Обыскать их не могу. Идите сюда, я а ч тут в туалете стоит или это туалет, нет? Заходим в дом, не бойтесь, кулаки. Я знаю, тут сейчас, по-моему, девушка, если не ошибаюсь, выскочит. Таково я тут уже.. Не бойся, я быстрее я тут пытаюсь обыскать. Обыскать дом надо. Сейчас я наберем висит, ты нас вот начинается собираться на струн Мало жизни. Кого они по Почти по мне они попали-то, наоборот. Я не помню, по-моему, один раз, если не ошибаюсь. Да нормальная сумка у меня. А, жизни находится. Давай, что возьмем? Пожрать. Ничего нету. Ну окей. Давай, значит, обычный Наверное, сейчас он, по-моему, наверху будет. Это женщина. Так. Тут нифига нету. Сумка надо ну, пожрать. Давай пожрем. Вот это вот, чулочек. Все нормально. Так открыть. Кавчик открыть и взять пивасика или это пивасик или чир какие то Так, давай берем их тоже ну все теперь наверх уже можно залезать нужно не бояться я там уже стать проверим так по моему тут по моему тут не знаю с чем будет у женщины пивасик тут должен быть в этих бочках тоже лежать <связи> я помню Так берем. Так берем. А, п ⁇ уже? Ну тут, по-моему, можно взять. А, нет, уже не Выходим, я знаю, где тут. По-моему, все уже. Да, мы уже, уже все уже... Я знаю, да... Ой, стоп. Где, чувак, колбасу надо взять, когда Просто колбасень самая нужная. Ой, куда Майка, ты поехал? Какой поехал? Вон Парсер. там он чувак сидит. Вот sure sure. короче, сейчас вот тут напоет чувак. упадет на меня. Наверное. Да, вот наверху. Ну, сейчас я, я его, наверное, свяжу. Так, у меня есть? А, давай, давай, нападай Опа Но. Стреляй Ну-ка По животу нормально будет получить Оу. Ты чё? Ты, ты чё? Ты на меня на торго нарвался, а? Бери ружье, блин, а Тут даже не синей. Нет, чего нет. Хватит. Нет, бомжа, ответ, понятно. Ты куда? Блин, оружие совсем забыл. Подожди, шляп потом. Где он там бежит? А уже убежал, а нет, вон он. Ай, пойду в дивизию. убежал, я хотел ему бы стрелять. Давай, на ну, лошадь возьмем. О, то, что мне и нужно. Кстати, бежать не надо, а то она оцепит. Да иду я, иду, иду. Я знаю тебя нехорошо. Ой. А. а как она там появилась я не понял? Ой! тут. Дач, молодец. Как она в таком доме сейчас будет еще выводить на улице в такую холодную погоду, без куртки причем? Она что, закаляется, что ли? По-любому она сейчас со мной поедет я люблю когда ты ко мне сзади ле лезет пойду ко мне там сучки я тебя убью я тебя убью все время Артур да я Артур вот всегда на мою лошадь я не пойму почему а не на мою лошадь хорошо хоть не на мою лошадь Мисс. Мисс. Да. А не, не Сэнди, а Сэдди. Ну ладно, а я буду считать это Сэдди. О, меня колбай. Сейчас послим. Я готова, поехали. Как в быстро приехали? Это вот вопрос. Тут вот этим вот за каким-то другим чуваком, который ранены, сидит снегу где-то на горе какой-то, и там он это на этой горе. Мы его спасем, потом будут там волки лезть, а я их перестреляю Все. по мы сейчас не ошибаюсь, так. Подожди. Не бойся, я сейчас просто посмотреть хочу. Давай, иди быстрее, я иначе я сейчас возьму оружие, тебе так треснула. О, ты что у меня есть. А вот сейчас я точно бошку отрубил на ну, Ой, не-не, а где А это лампочка тут. Да, у ну, меня туда. Тут очень темно, чувак, просто. Да ладно, на, на нож поменять и это на обычный левой. Блин, так неудобно только. А первое лицо круто. Долго? Трава, что что-то кончится, моя нифига не кончится Упади, я тут на угле я хочу специально вот тут быть, чтобы ты упал Ай-яй-яй-яй-яй сейчас в горку в какую-нибудь упаду Да стой ты Твою же дивизию Я сейчас подрезал что ты ее гладишь? Надо е пнуть по заднице, она быстрее будет ехать. Эй, смотри. А, вот тут мы его и встретим. Это труп, по-моему. Да, это труп лошади. Сейчас вот тут это просто. А, он ехал на лошади и тут труп лошади Фу, блин. Ворон что ли пострелял? Совсем. Фу, блин, не хочет вот ну, сейчас мы его там встретим И вот тут мы ну, где то его на уголке встретим раненого а нет а да да опа погнали а ну вам наверное неудобно смотреть наверное ну, тоже ааа ну точно я забыл. Там же у я винтовка полная. Погнали, спускаться вниз. Сейчас где-то мы его тут встретим раненого Очень там их кровищий. Ты там не грохнулся? ты просто у вас там грохнулся, когда я первый раз был. Как тебя зовут? Хави и А, тебя хай держится вот этот. Потому что. Да я знаю, вот у меня скорость у меня очень мало. Вот тут где-то стоит. Ч ты, по-русшись, падай, сейчас тебя научим летать. Да ты как-то баба. Я знаю, вот так вот не могу идт. А если я поднимусь, меня башку ударит из все. Если я буду... Уже мало у меня скорости совсем. Я знаю, мне не надо, вот, я сам могу заладить. уже сто раз заладил по всяким деревяшкам и ни разу не упал. Блин, я думаю, я бы... Вроде никогда не Вроде бы я видел все время падал. А сейчас не знаю, упаду я или нет. У меня есть она, я ее уже сто раз проходю, прохожу. Sure. Ужасно холодно, I... вот. Джон. А, это Джон. А, да Джона мы вон он Я знаю. Я не хочу за тобой идти, ты, Я сам знаю, куда идти надо. Прицелиться, Джон, я сейчас тебя убью. А вон, он. да стой ты, я хочу. Вот сейчас вы его увидите, Тут пипец кровища его будет. Посмотрите, опа какая кровища, он ранен. <свот> ну <свот> ладно, а на этом мы пока закончим. Всем we'll пока. Мы сегодня играли в игру Red Dead 2. Поставьте лайки, нажимайте на колокольчики, нажимайте на подписочку. Всем пока.